Забыл, поэтому плохо идет. Всем привет, друзья! С вами Любомир Борода и у нас сегодня Мерх не мерт и Это тренировка кроссфит из серии Герои, посвященная лейтенанту ВМС США Майклу Мерфу. Начата эта традиция была в Штатах, в памяти о погибших войнах. Все знают, какая ситуация у нас политическая и в принципе нестабильная в стране. Плюс город Николаев, достаточно много воинских частей. Насколько я знаю, только в одной 79-ке, там уже больше 70 человек погибло. Каждый из вас наверняка знает кого-то там, морпехи у нас, на все, все ребята, Все ребята имели потери в своих рядах. Если кто-то знает таких ребят, если у, них есть, если у вас есть эти знакомые, пожалуйста, сегодня, когда вам станет тяжело, ну, помните о них и давайте додавите до конца, доделайте то, что мы сегодня затеяли. Милю бега, 100 отжиманий, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний и милю бега. Мертвый 2019. C'est Печаль Такая вот брутальная тренировочка Сегодня ровно год Как я вообще пошел в спортзал С перерывом на операцию Реабилитацию а еще есть, конечно, нюансы, что спина болит, травмированная нога давно. Вот. Но все равно за этот год я уже чувствую, стал себя намного лучше. И очень хочу в следующем году, ровно через год, принять участие в этой тренировке. Хорошо, пошёл, пошёл. Накатывай, накатывай звоночки, накатывай. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Левой Мир Борода. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Ну, дизлайки здесь ставить в таком ролике стрёмно. Вот. До новых встреч. Всего вам самого хорошего. Занимайтесь спортом. Человек, это всех удовлетворит. Саныч, забежал. я да, так думаю, он будет абсолютно не против. Я говорю, он будет абсолютно конечно не против. Нет, нет. Все, вот фото. Фото. Фото на не сейчас добежит да, человек. Да, да, да. Нет, да ты пофоткай, сейчас пофоткай. Да, по третьим аплодисментами, как последнего бегущего. Так. Раз, два, три. Тебя не видно. Положи. Давай, раз, два, три. Николай. Николай, я Варианты вас